Вам нужна юридическая помощь, но нет времени на поиски хорошего юриста или адвоката? Магазин юридических услуг «Просто право онлайн» готов вам помочь. В магазине представлены десятки юридических услуг, более 100 юристов и адвокатов Украины. Вы не только сможете выбрать, сравнить, но и сразу заказать звонок по нужной вам услуге у одного или нескольких юристов одновременно. Начните работу с магазином с выбора типа «Юридической услуги». Допустим, вам нужно зарегистрировать новую компанию. Тогда выберите «Услуги для бизнеса», далее «Услугу», «Регистрация», предприятия". Нажмите кнопку «Заказать». В открывшейся форме укажите город, где нужно зарегистрировать новую компанию, необходимый срок оказания услуги и краткое описание ситуации, чтобы юристам было легче сориентироваться в специфике вашей проблемы. После заполнения формы нажмите «Продолжить». На втором шаге детально изучите список юристов, которые предоставляют такую услугу в вашем городе, стоимость и детальное описание каждого предложения. Для вашего удобства все предложения юристов отсортированы по цене от меньшего к большему. Выбрать можно одно, несколько или все предложения юристов. Например, мы отправим заявку первым трем компаниям. Далее нужно указать свои контактные данные, чтобы юристы могли связаться в удобное для вас время и обсудить детали предоставления своих услуг. После заполнения всех данных нажмите кнопку «Отправить». Помните, что вы не обязаны покупать данную услугу даже после отправки заявки. Окончательное решение о покупке вы можете принять после непосредственного общения с юридическими компаниями. Если после телефонного общения услуги выбранных юристов вам не подойдут, зайдите в наш магазин повторно и отправьте заявки другим организациям. В случае возникновения вопросов или сложностей при работе с нашим магазином, мы всегда будем готовы вам помочь. Наши контакты на экране. Обращайтесь.